Сегодня я расскажу вам, как пропаганда буквально убила десятки тысяч людей. И было это совсем недавно. Могила еще не полная. Раздавалось по радио в четвертом году. И радиоведущий называл адреса, куда нужно пойти дорогим радиослушателям и убить там всех. Радиослушатели так и делали. Руанда. Радио «Тысячи холмов». Название станции происходит от прозвища Руанды. Земля «Тысячи холмов». Заявленной целью станции было создание условий для гармоничного развития в руандийском обществе. Холмы. Это важно. В низинах сигнал плохо ловится. Спустя много лет было произведено исследование. Так вот. В местах, куда сигнал не доходил, жертв почти не было, а вот куда доходил, там уничтожали всех, всех тутси. Это народность. Уранду населяют Тутси и Хутту. Сотрудниками радиостанции были только Хутту. Радио Тысячи холмов было частным, но получало финансирование из госбюджета. Когда все только началось в 1993 году коллективный Запад смотрел на это примерно так же, как еще совсем недавно на Russia Тудей» или Радио-спутник Свобода слова же! Пусть вещают! Тем более, что радиоведущие тысячи холмов пользовались эфемизмами: валите высокие деревья и дальше адреса проживания тутси. Истребляйте тараканов! И снова адреса, адреса, адреса, адреса. американские, так и французские послы в Руанде возражали против принятия мер к этой станции. Американский, представьте себе, назвал его лучшим радио для получения информации, а его эфемизмы, имеющими различные интерпретации. Особую роль в разжигании геноцида сыграли политические обозреватели радиостанции. Среди них Ананин Курунзиза. В его видении были новости и подробные выпуски об иностранной прессе. Типа, как там врут! Местонахождение ведущего Анани до сих пор не установлено. Но он осужден международным трибуналом по Руанде заочно. Обвинение – участие в геноциде. Главной звездой радио был Хабимана Кантану. Он учился на журфаке в Ленинграде. Кантана скрылся от преследования и умер от СПИДа в Конго, но это не точно. А главред радио «Тысячи холмов» Гаспар Гаиги сбежал в Заир и даже издавал там потом собственную газету. Но были и те сотрудники-пропагандисты, которых все-таки арестовали и многих приговорили к пожизненному заключению. Одна из ведущих, Валерий Бемерики, оправдывалась так. Внимание, Маргарита Симонян! Мы совершили глупость, мы не были бдительными, мы верили в то, что говорили наши власти, мы им доверяли. Ну-ну. No, no. Международный трибунал доказал, что из-за таких, как Валерий, Погибло 51 тысяча человек, то есть их убили радиоведущие, которые считали себя журналистами. А всего за 100 дней геноцида в Руанде было уничтожено от полумиллиона до миллиона человек. Точных данных до сих пор нет. Пропаганда убивает? Да, и продолжает убивать. Напишите нам в комментах, что вы об этом думаете и как остановить смерть.